Дорогие братья и сестры В эфире беседы о православии В начале было слово Меня зовут Евгения Сегодня мы продолжаем разговор О таком замечательном труде Аскетическом, как Лествица Мы уже делали первый выпуск И сегодня у нас вторая программа по этой теме Напомню, что Лествица это духовный аскетический труд, написанный в середине VI века преподобным Иоанном Синайским, названным по своему труду «Лествичником». «Лествица» была написана по просьбе друга преподобного Иоанна Синайского, тоже преподобного Иоанна Игумина Рафаистского монастыря. И представляет собой настольную книгу для начинающих монах. То есть дело монашеское – это в первую очередь борьба со страстями и достижение духовного совершенства. И вот в своей книге «Лестница» преподобный Иоанн указывает, что к духовному совершенству нужно идти ступенями, как по лестнице. И показывает... Какое духовное делание зачем следует, чтобы дойти вершины духовного совершенства. Название «Лестница» преподобный взял из ветхозаветного писания. Мы все помним, как праведный Иаков на пути к своему дяде однажды в поле заснул, и ему было чудное видение, сон, лестница соединявшее небо и землю, по которой вверх и вниз шли ангелы. Так вот, образ Лестницы как пути духовного восхождения земли на небо, и взял преподобный Иоанн для названия своего труда. Лествица – это труд, который был написан для монахов. Но русская православная церковь благословляет читать его и мирянам. Потому что Иоанн Лествичник затрагивает в своем произведении страсти, которые встречаются не только у монахов, но и в миру. Например, он пишет о памятнике смерти, о плаче, без безгневе, о покаянии, о клевете, об усуждении и так далее. Притом автор настолько подробно разбирает каждую страсть и рассматривает ее, под таким углом зрения, что мы понимаем, что мы, сталкиваясь с этими явлениями, даже и не задумывались о их духовных причинах. В прошлом выпуске мы рассматривали первое слово или ступень духовного восхождения из книги «Лестница». Напомню, что в нем Иоанн Лестничник указывает на два пути спасения – монашеский путь – и мирской. Притом монашеский путь – наиболее быстрый и скорый для духовного восхождения. В первом слове Иоанн дает советы, что делать только-только вот вступившему на монашеский путь. Ну и мирянам дает ряд советов. Сегодня мы рассмотрим второе слово. Называется оно «О беспристрастии, то есть «отложений, попечений». И печали о мире. Иоанн предупреждает о том, что даже если человек, монах в первую очередь, удалился физически от всего мирского, то сердцем он может еще пребывать со своими родными, близкими, вспоминать все житейские дела и мирские удовольствия. То есть сердцем и умом быть еще в миру. И это может быть опасно. Поэтому для духовного совершенства, во вторую очередь, необходимо, удалившись от всего физически, настроить свое сердце так, чтобы и сердцем удалиться от родных, близких и от всего, что связывало с миром. Вот как начинает преподобный Иоанн эту главу. «Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно желает и ищет будущего царствия, кто имеет истинную скорбь о грехах своих, кто поистине стяжал память о вечном мучении и страшном суде, кто истинно страшится своего исхода из всей жизни, тот не возлюбит уже ничего временного, уже не позаботится и не попечется ни об имениях и приобретениях, ни о родителях, ни о славе мира сего, ни о друзьях, ни о братьях, Словом, ни о чем земном, но отложив все мирское и всякое о нем попечение, еще, еще и прежде всего, возненавидев свою плоть, наг и без попечения и лености, последует Христу, непрестанно взирая на небо и оттуда ожидая себе помощи. То есть Иоанн подчеркивает, что такое отречение от мирских благ, и забот возможно только с молитвой, обращаясь к Господу. Если же не позаботиться об этом, то можно впасть в грех, который будет мешать дальнейшему духовному совершенствованию. Вот что пишет дальше автор. «Великий стыд нам, оставившим все вышеозначенное после призвания, которым Господь, они человек нас позвал заботиться о чем-нибудь таком, что не может принести нам пользы во время великой нашей нужды, то есть во время исхода души. Все значит, как Господь сказал, обратиться вспять и не быть управлену в Царстве Небесном. Здесь Он приводит слова Господа из Евангелия от руки 9 главы 62 стиха. Господь наш, зная, «Удопоползновенность нашу в новоначале, и что мы, живя и обращаясь с мирскими, легко можем опять возвратиться в мир, сказавшему, «Повели мне пойти погрести отца моего», — говорит, «Остави мертвые погрести свои мертвецы». То есть Иоанн в подтверждение своих слов о том, что нужно с Божьей помощью сердцем оставить все мирское, Приводит эпизод из Евангелия от Луки 9 главы, стихи 59 по 60. О чем там идет речь? Однажды Спаситель призвал некоего человека следовать за собой, то есть быть его учеником и проповедовать Царствие Божие. И тогда этот человек сказал Господу, позволь прежде пойти и погрести, то есть похоронить моего отца. То есть, вероятно, Господь призвал его в тот самый момент, когда у него случилось горе, отошел к Господу Отец. И тогда Спаситель ему говорит, остави мертвые, погрести свои мертвецы. То есть о чем он говорит? То есть он говорит, что если Господь, то есть Он Спаситель призвал его, то нужно оставить все житейские и идти за ним, а похоронить его отца смогут его родственники и близкие. То есть он их спасительно называет мертвыми, то есть еще духовно непросвещенными. А ему именно возвращаться не следует. Вот что это значит. А вовсе не то, что не надо хоронить отца. То есть найдутся те, которые это сделают. И еще опасно было тому человеку возвращаться, потому что родственники, которые еще не просвещены светом евангельского учения, могут попросту его отговорить. Поэтому даже сам спаситель, в Евангелии говорит о том, что тот, кто услышал призыв следовать за Господом, должен оставлять все мирское, предоставляя его тем, кто остался в миру. Итак, нужно сделать отречение в своем сердце от всего мирского. Дальше Иоанн пишет. «Никто увенчанным не войдет в небесный чертог, если не совершит первого» второго и третьего отречения. Первое есть отречение от всех вещей, и человеков, и родителей. То есть в самую первую очередь нужно в сердце своем порвать с родственниками и со всеми удовольствиями жидейскими. Второе есть отречение своей воли. То есть когда монах уже в своем сердце отрекся от всего мирского, он должен также отречься от своей воли, то есть подчиниться своему духовному отцу. То есть у каждого новоначального монаха есть духовный отец. И отныне только повеления духовного отца, духовного старца будут для него главным. А третье – отвержение числами которое следует за послушанием. Ибо кто из мирян сотворил когда-нибудь чудеса? Воскресил мертвых, кто изгнал бесов, никто. Все это победные почести иноков, и мир не может вместить он их. Если же бы мог, то к чему было бы монашество и удаление от мира. То есть вот о каком высоком достоинстве монашеского пути говорит здесь Иоанн. И подчеркивает, что нужно отречься от тщеславия, иначе тщеславие может привести к очень тяжелым духовным последствиям и свести на нет все труды. И человек может даже опуститься до духовного состояния более низкого, чем то, которое у него было, когда он еще находился в миру. Вот что он пишет о тех опасностях, которые могут быть, если как следует не бороться с тщеславием и не отрекаться как следует от мира. Если кто возненавидел мир, тот избежал печали. Если же кто имеет пристрастие к чему-либо видимому, то еще не избавился от нее, ибо как не опечалится, лишившись любимой вещи? Хотя во всем нужно нам иметь великое трезвение, но, прежде прочего, должно в этом отношении наиболее быть разумно внимательным. Я видал многих в мире, которые через попечение, заботы, Занятия и бдения телесные избегали неистовства своего тела, но вступившие в монашество и обеспеченные здесь по всему жалким образом осквернялись от плотского движения. То есть он предупреждает о том, что можно в плотские недуги. Далее. Должны исследовать, почему живущие в мире и пребывающие в обдениях, в постах и злостраданиях когда по удалении из мира приступают к монашескому житию, как к месту испытания и подвижническому поприщу, не проходят уже прежнего своего подвига, ложного и притворного. Видел я весьма многие и различные растения добродетелей, насаждаемые мирскими людьми, и как бы от подземного стока нечистоты напаяемые тщеславием, окапываемые самохвальством и уточняемые навозом похвалу. Но они скоро засохли, когда были пересажены на землю пустую, недоступную для мирских людей и не имеющие смрадной влаги тщеславия, ибо любящие влагу растения не могут приносить плода в сухих и безводных местах. Как же можно достичь вот этого вот отречения от тщеславия? Иоанн указывает на такое качество, как смирение. Смиренно переносить обиды, осуждения, самим не осуждать. Ты ведешь меня по жизни оче, Испытания даря в пути. То мне больно, то печально очень. Нет сил уже идти